Ищу алмазы в шахте снова, дома ждет меня новая, возрождаюсь на кровати и иду скорей булгати. А теперь мой хор, моей тачке новый код, я стоял на защите, этот белый дал ход, увернулся от тачки и красиво снял очки. Тут все красиво, а тут прекрасно, тут ужасно, а тут жутко, это просто мир Майнкрафта, а это вроде от Майнкрафта, тут энд, тут и шахта, но это все в мире Майнкрафта. Тут все красиво, а тут прекрасно, тут ужасно, а тут жутко, это просто мир Майнкрафта, а это вроде от Майнкрафта, тут энд, тут и шахта, но это все в мире Майнкрафта. Теперь все изменится, и я больше не буду снимать геометридаж. Так что ждите нового супер Юрика.